здравствуйте дорогие друзья зрители подписчики с вами астролог марина скади подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях представляю вашему вниманию гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая предпасхальная седьмая последняя неделя великого поста страстная неделя а чистый четверг в жизни православных граждан занимает важное место в православной вере это день, посвященный Тайной Вечере, на которой Иисус, уже зная о предательстве Иуды, прощался со своими учениками путем совершения святого причастия и омовения ног апостолам. Согласно религиозным канонам, все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Христа. В любом случае, период с 26 апреля по 2 мая энергетически мощный насыщенный можно сказать что это мистическая магическая неделя полнолуние в скорпионе 27 апреля в 632 по киевскому времени и поворот плутона управителя скорпиона в ретроградное движение максимально усиливают ее энергетический потенциал по каждому из этих астрологических событий есть отдельное видео ссылки в закрепленном комментарии и в подсказках посмотрите пожалуйста к началу недели, к 26 апреля, уже накоплено достаточно энергии. Настало время ее тратить. Главное в течение этого периода распределять силы грамотно и не бросаться в крайности. Полнолуние 27 апреля это начало третьей четверти лунных фаз. Все выходит на поверхность. Сильные эмоции, многократно усиленные падением Луны в Скорпионе при поддержке падающего Марса в раке а также какие-то внутренние блоки. И все это приносит искажение в жизнь многих людей. В этом случае э, все зависит от силы воли и способности контролировать свои состояния. Третья четверть лунных фаз ⁇ это пик реализации жизненных энергий. Люди ищут то, что может их дополнить, чтобы ощутить свою целостность сложная неделя для представителей кардинальных знаков зодиака овна рака весов козерога для тельцов и скорпионов также неделя испытаний на прочность финансовые и имущественные вопросы выступают на первый план возможно придется делать непростой выбор чем-то жертвовать где-то уступать друзья прежде чем перейти к теме приглашаю вас на мой телеграм-канал в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь буду рада вас видеть. Марс с 23 апреля в знаке рака. Также есть видео по этой теме. В закрепленном комментарии найдете. Уже с понедельника 26 апреля мы замечаем, что будто бы все происходит как в замедленной съемке. Стационарный Плутон в Козероге, в оппозиции с падающим Марсом в Раке, тяжелое сочетание. Выраженный кардинальный крест не дает ощущения стабильности. Чувствуется некоторая тревожность и даже паника. Старайтесь не загружать себя делами и действовать обдуманно. Могут наблюдаться перепады настроения, возможны приступы гнева и раздражительности. В группе риска окажутся пожилые люди, могут обостриться хронические заболевания, возможны скачки давления. Под лунное влияние попадают и маленькие дети, которые становятся излишне капризными и плаксивыми. Многие люди столкнутся с соблазнами. Луна в Скорпионе будто бы специально окружает нас искушениями, чтобы проверить уровень нашей осознанности. Нужно держаться так как исправить ошибки, совершенные в третью четверть, будет очень трудно. Главное не паниковать. Но при полнолунии в Скорпионе и в ближайшие дни это сделать непросто. Эмоциональный накал чувствуют многие. Повышенный интерес ко всему тайному и запретному еще больше вызывает тревогу. Далее расскажу об астрологической погоде по дням недели. Если кому нужна личная консультация, контакты на главной странице и под видео. Обращайтесь, буду рада помочь. Итак, понедельник, 26 апреля. Растущая Луна в весах до 19.17 по киевскому времени. После чего Луна переходит в знак Скорпиона. Период Луны без курса с 15.40 до 19.17. Напряженный аспект Луны с Плутоном может дать разочарование в партнере, способствует мрачным и пессимистическим настроениям вплоть до психологического срыва. К вечеру многие ощущают усиление эмоциональности, чувствительности и агрессивности. Можно легко поддаться чужому влиянию и управлению, или же более сильные личности пытаются подавить волю других. Возможны напряженные отношения с близкими женщинами. Происходит ухудшение состояния людей с тяжелыми заболеваниями, обостряются хронические болезни. Люди сильные, осознанные, в этот период способны понять высший смысл происходящего, настроиться на глобальные процессы, затрагивающие мировые, общечеловеческие ценности. Помогите тем, кто рядом с вами. Ведь есть слабее, сильнее, но объединение, взаимная помощь помогают решить многие вопросы. Внутреннее напряжение физических и психических сил хорошо бы направить на внешнюю активность. Сегодня можно проявить лидерские качества, развить умение тонко чувствовать настрой и потребности коллектива, направлять его в сложные ситуации. Если же весь этот потенциал закрыть внутри себя, что повышенная эмоциональная возбудимость перехлёст страстей могут дать головные боли эмоциональные срывы взвинченность разрушительные настроения 27 апреля вторник полнолуние в скорпионе в 632 по киевскому времени посмотрите пожалуйста подробное видео об этом ссылка в закрепленном комментарии у многих происходит мобилизация внутренних резервов в кризисных ситуациях Усиливается сексуальная энергетика, а также стремление внушить свою точку зрения. Из-за этого осложняются взаимоотношения с коллективом. Плутон после нескольких дней стационарности разворачивается в ретроградное движение. Это очень сложный день. Ощущается тяжесть на душе. Если есть негативные предчувствия, то они сбываются. Повышается опасность пострадать в местах большого скопления людей, подвергнуться физическому или психическому насилию. Чтобы избавиться от негативных мыслей и эмоций, полезна интенсивная физическая деятельность, работа на износ, спорт. Обилие оппозиции в этот день дает рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, а взаимное пренебрежение интересами может навредить общему делу сегодня особенно необходимы паритет и сотрудничество обидчивость и сверхчувствительность мешают в решении многих финансовых задач воздержитесь от существенных трат впоследствии они могут оказаться ненужными переедание злоупотребление спиртным пагубно скажутся на состоянии здоровья и самочувствия этот день нужно провести под девизом умеренности и предусмотрительности 28 апреля, среда, убывающая Луна в Скорпионе до 18.42 по киевскому времени, после чего переходит в знак Стрельца. Приод Луны без курса с 15.30 до 18.42. Гармоничные аспекты с Нептуном и Плутоном, но напряжение с Юпитером в целом способствует удачному стечению обстоятельств и возможности выйти из сложных эмоциональных состояний предшествующих двух дней. Хотя квадратура Луны с Юпитером может дать завышенные ожидания. С одной стороны, высокие ожидания могут благотворно сказываться на людях. Ведь всем необходима планка, к которой нужно стремиться. Однако, многие из нас заходят в этом деле слишком далеко. С другой стороны, ожидания от отношений, личных или деловых, и есть причина, по которой они умирают. Воспользуйтесь потенциалом этого дня и попробуйте преобразовать свои жизненные сферы. Но будьте готовы, что для этого придется поработать со своей темной стороной, которая есть у каждого человека. Если вы хотите быть успешным, никогда не лгите себе. Это поможет избавиться от внутренних блоков, найти решения важных жизненных задач и выходы из сложных жизненных проблем. Если нужны подсказки именно по вашему индивидуальному гороскопу, по проработке слабых позиций, обращайтесь, договоримся о времени личной консультации. Избавьтесь от иллюзий, и вы обретете свободу. Духовный рост предшествует личностному росту и помогает в достижении целей. Медитативные состояния в этот день очень полезны. Они откроют вам доступ к своим внутренним ресурсам. 29 апреля, четверг. Убывающая Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Сатурном. Соединяется с Белой Луной, показывающей светлую карму, благословление Вселенной и с Южным узлом, характеризующим прошлый опыт. Происходит укрепление внутренних позиций. Появляется чувство уверенности в себе, а также умение сосредоточиться на решении сложных проблем. Анализ пройденного пути позволит сделать правильные выводы, обрести душевный покой, что даст невидимую защиту, и невосприимчивость к дурным влияниям извне. Будьте среди людей, проявляйте активность. Вполне возможно благоприятное стечение обстоятельств, как кармическое воздаяние за благие поступки в прошлом. Стремление покончить с неприятностями, решить давно наболевшие вопросы, сбросить груз с души, обязательно реализуется. Эмоциональная сдержанность помогает навести порядок в своей жизни, в семейных отношениях и в профессиональной сфере. Настрой на свет, добро, чистоту, возрождение веры в высшее – Надежды на лучшее многократно усиливает благоприятный потенциал этого дня. Хороший период для творчества, появляется вдохновение, улучшается настроение, находятся возможности для решения наболевших вопросов. Благоприятный день для духовного развития, философских размышлений, чтения специальной литературы и ее осмысления. 30 апреля. Пятница. Убывающая Луна в Стрельце период Луны без курса с 16.24 до 19.17, после чего переходит знак Козерога. Гармоничный аспект с Юпитером, планетой Большого Счастья, способствует благоприятному завершению текущей рабочей недели. После 7 вечера Луна в Козероге, в статусе изгнания, что не способствует душевному общению, проявлению чувств, семейным встречам, но зато днем Вселенная предоставляет нам благоприятные шансы и возможности для решения финансовых дел, юридических вопросов, взаимоотношений с партнерами, родителями, детьми. Благоприятный день для социальной деятельности, проведения обучающих мероприятий. Удается достучаться до сердца желанного человека. Многих тянет к чему-то далекому, престижному, романтичному. Достигается согласие в отношениях с зарубежными партнерами. Вообще все, что касается сферы зарубежья, проясняется, упорядочивается. В первой половине дня подходящее время для разговоров с начальством. Вечером полезно посвятить время себе, обдумыванию планов на будущее, структурированию различных текущих процессов и анализу проблем. 1 мая-суббота. Убывающая Луна в Козероге в гармоничных аспектах с транзитными планетами в Тельце. Многие ощущают уверенность в себе и в своих действиях: спокойствие, силу и энергию, подходящий день для серьезных разговоров с родными и близкими, с коллегами. Повышается чувствительность к окружающим ритмам. Удается полноценно взаимодействовать с внешней средой, решать общественные и социальные вопросы. Появляется определенная тонкость. Хорошая ориентация в происходящем. Осознается истинное положение вещей. Достигается чувство полноты жизни, насыщенности, порядка. Однако для романтики не очень подходящее время. Многим трудно быть мягкими и нежными. Поэтому возможно отчуждение в отношениях с любимым человеком. Луна в Козероге имеет статус изгнания. Она делает людей сдержанными, но зато конкретными. И можно поговорить на серьезные темы. Если вы уверены в своих чувствах и ваша связь долгосрочная, то это подходящее время для того, чтобы обсудить дальнейшие совместные перспективы. Если подойти к вопросу серьезно, без лишних эмоций, то удается найти точки соприкосновения по конфликтным темам и обрести мир в душе. Второе мая. Воскресенье. Убывающая луна в Козероге в соединении с Плутоном, который уже в ретродвижении. Также луна в гармоничном аспекте с Меркурием. Перед луны без курса с 17.37 до 22.31 по киевскому времени. Ресурсный день. Кроме того, что мощные и благоприятные астрологические аспекты, так еще и Пасха у православных. Светлое Христово Воскресенье самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря праздник праздников который символизирует обновление и спасение мира и человека торжество жизни над смертью добра и света над злом и тьмой воспользуйтесь положительным потенциалом этого дня ведь можно произвести кардинальные положительные изменения в своей жизни на первый план выступают эмоциональные перемены размышления и реакции связанные с семейными взаимоотношениями и детскими комплексами приобретают глубину удается избавиться от этих проблем от эмоциональных травм или обид если все обдумать найти причинно-следственные связи понять и разрешить эти вопросы эмоциональные привязанности усиливаются в физическом отношении Ваш дом и ваша домашняя атмосфера могут преобразиться, вероятно, в результате эмоциональных изменений. Сегодня благоприятные условия для того, чтобы развить свои психические способности. Основные инстинкты и интуиция сегодня обостряются. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Буду признательна за репост.